всем привет мы продолжаем анализ рынка ценных бумаг голубые фишки из индекса ммвб и у нас осталось рассмотреть их совсем немного постараемся успеть за это видео сделать полный обзор до конца итак поехали В прошлый раз мы смотрели на ваттек сейчас посмотрим пятерочки как всегда, немножко подвисает сервис. X5 это в группе 5MS. Ну, может быть, так. 5. ГДР, x 5 tm группы, сейчас посмотрим, ага, и здорово, что мы не на маэске стали смотреть, мы будем смотреть тогда сами исходную бумагу, где они размещались, и мы видим сильную третью волну, сильную третью волну, это была... Это была первая волна, вторая волна, и сейчас идет третья волна. Где-то будет четвертая, и потом пятая. Моя разметка не обязательно верная, но мы видим, что АО стало падать. <coughs> Вполне возможно, что у нас будет еще продолжение движения вверх. Внутри третьей волны первая волна, вторая волна. И пошла третья волна. Третья, третья, третья, третья волна. Это третья волна внутри третьей волны. У нас идет еще четвертая и пятая внутри третьей волны. То есть мы будем с этой бумагой еще расти. А это значит, что мы записываем. 5, x5 в свой список Да, потому что бумага интересная и привлекательная смотрим на Яндекс опять же смотрим на исходный продукт который был выставлен не на нашей бирже потому что там он существовал дольше. И мы видим на Яндексе боковое движение, на котором будет как минимум трудно торговать. И к тому же мы пришли в тот момент смотреть на рынок, когда видно, что линия аллигатора пересечена ценой. Сейчас идет какая-то коррекция, возможно, к цели предыдущего минимума, либо его обновлять, но ну, это какая-то усложняющаяся вещь, да? либо она будет обновлять, либо она пойдет дальше в плоской коррекции. В принципе, можно считать а, количество волн, только непонятно, откуда пошла волна, снизу или сверху. Ну, предположительно, она пошла снизу, тогда это А, Б, С, нам еще нужно Д и Е. После этого возможен вылет вниз, а возможно еще какие-то потенциалы для усложнения, коррекции. Дальше мы смотрим с вами Фос-Агра. Не надо нам Яндекс, надо нам фос Agro. Ну, как видите, у меня тут тоже есть своя разметка. Сейчас мы ее... Удалим, чтобы она нас не смущала. Да, действительно, мы находимся в пике. Находились в пике третьей волны, да? Где была первая, вторая, и это третья, и сейчас четвертая идет. Опять же, построим волновой счет. Первая, вторая, третья, четвертая. И, возможно, пятая. И после этого ожидается коррекция. То есть сейчас мы находимся в некой волне сейчас мы под волны найдем с вами трехволнования А Б Ага, тоже с вами андрес. хорошо принимаем за ноль А Б и где-то здесь мы должны бы ждать но ну, в этих или в этих уровнях. Разметка не обязательно верная. Что сделать сейчас в этой акции? Да ничего, просто за ней наблюдать. Магнит АО. Кстати говоря, когда та ошибка, о которой я говорил, была, да, мы рассматривали акции ММК, и это оказался Магнитогорский металлургический кабинат, а не магнит. Так что магнит вы можете посмотреть в, одни, в одном из предыдущих видео. Если будет интересно, я оставлю на него ссылку. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии и, собственно, будет у нас радость. Так, смотрим здесь, что происходит. Опять же, скорее всего это был выход из боковика, может быть это была и первая волна, а может быть это был выход из некого боковика. Кстати, вот обратите внимание, как волна стремительно выходит из приплюснутого движения, да? и Если это был выход из боковика, а у нас третья волна уже прошла, была дивергенция переход через ноль не обязательно и мы сейчас находимся в пятой волне 0 1 2 3 ах неправильно я размечаю ну да неправильно я размечаю вот где-то вот здесь вот у нас была первая волна или здесь это надо просто поглядеть глубже в неделях и мы увидим что вот это вот у нас была третья волна это все у нас была четвертая с вылетом наверх либо это было продолжение третьей волны либо это было А, Б и С это для нас не так важно но мы понимаем что находимся сейчас с вами в пятой волне после которой должна прийти коррекция по полюс золоту также моя рекомендация исключительно моя пока ничего не делать смотреть я вот себе даже напоминалку поставил в какую зону должна прийти цена чтобы потом было интереснее ее рассматривать следующая акция это лукойл Смотрим на Лукойл, смотрим на месячный график. Кстати, в одном из видео <coughs> я специально сделал аналитику, и мы смотрели, насколько с 98 -го года выросла цена акции Лукойл, насколько выгодно было это. И она выросла, друзья мои, очень и очень серьезно, с 27 до 5000 800 рублей то есть на этих акциях можно было бы с 98 года очень хорошо увеличить свой капитал кто бы знал да и так у нас была первая вторая волна сейчас у нас идет так называемая extended wave удлиняющаяся третья волна подозревая что эта волна будет корректироваться так же как и вторая в таком же долгом движении и с глубоким откатом примерно к уровнем начала первой волны после чего возможно пойдет пятая волна. но что интересно пятая волна вот при растянутой третьей волне, должна быть равна первой волне то есть вполне возможно что уровень коррекции то и не будет таким глубоким он будет гораздо меньше для того чтобы выполнить это волновое правило чередования но будем смотреть на эту бумагу сейчас в нее входить смысла нету потому что где-то этот рост это по моему мнению закончится и начнется довольно динамичная коррекция, чего бы никому очень не хотелось. ГНК. <coughs> норники. Так, опять я не знаю в чем тонкость. Но сразу сайт не хочет переходить на то, что нам надо. Прошу прощения за рекламу, которая все время выскакивает. Ну да, это ничего. Угу. Ну вот мы находимся опять же в третьей волне. Первая, вторая и третья идет волна. Потому что пик, опять же, у нас должен быть хаев в третьей волне. То есть сейчас идет третья волна в третьей волне. Самая продолжительная волна здесь, третья. Пока по истории. Внутри третьей волны это была первая, вторая, третья, четвертая. И это пятая волна, вернее мы находимся да, внутри пятой волны, внутри третьей волны. Вот так вот. По большому счету это была первая, вторая, и это третья идет. Третья также может корректироваться в зоне предыдущего нового счета. То есть ближайшая коррекция вот сюда. Когда это произойдет, линии графика направлены четко вверх. Четко вверх направлены линии и может идти и дальше ГНК Нор, транс ТрансНФ Транснефть да. Мы подобрались к концу наших записей Нам нужен Транснефть Транснефть привилегированной акции Транснефть привилегированные смотрим на месячный график 1 2 3 такая же история 1 2 3 мы попали в четвертую волну здесь видимо где-то было начало 1 2 3 мы сейчас 4 после коррекции четвертой волны должен быть рост бытий, но как мы видим, <свят> как мы видим, коррекция может быть весьма и весьма глубокой. с <свят> инструментом также надо понаблюдать месяц, неделю... может быть глубокой, а может и не быть глубокой. Третья, четвертая. Да, это было окончание третьей волны, хотя дивергенции еще на недельном графике не видно, но вполне возможно, что в дневном его можно будет увидеть. Сейчас месячный зайдем еще раз. Должен быть еще какой-то пробой, вот по идее, должен быть пробой с дивергенцией вот этого максимума. И тогда мы сможем сказать, что закончилась третья волна. Хотя внутри <coughs> этой волновой структуры уже намечается некая коррекция, которая может повторять äh, предыдущие паттерны в волновой структуре. На этом все. Индекс ММВБ мы с вами рассмотрели полностью. Нашли неплохой список акций, в которые можно инвестировать. И этот список находится в открытом доступе. Вы можете на него смотреть. А самые интересные ценные бумаги их Максимумы и минимумы я оставляю закрытыми для платной подписки. И вы можете получать платную подписку по почте индивидуально. К каждому я буду направлять бумаги. Если вас это интересует, пишите на почту, и мы с вами свяжемся. Всего хорошего. До свидания.